Артюр Рэмбо. Ощущения. Летним вечером вот, под голубой полосой, пролагая пути. Вдоль потравки зеленой я омою свои столпы свежей росой, И ветра буду пить с головы обнаженной. Ничего не скажу, фантазер дальних стран, Но любовь для души будет лучшей угодой, И уйду далеко, как заправский цыган, Словно женщиною А природой. Март. 1870 -го.